Хей-йоу! Hey, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм и с вами, как всегда, ваш Сантьяго. И сегодня я продолжаю прохождение, а точнее начинаю прохождение Little Nightmare 2. Продолжение наше мевшей серии игр, которую мы еще не открыли для себя, но в этот раз у нас все получится. Поэтому, если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чаек, тогда мы начинаем. Итак, вот мы видим первую касцену. Это коридор, ведущий нас в никуда. По-моему, по последнее, чем, э чем мы занимались в прошлой части, мы на корабле какой-то сверхсилой перебили всех гадких монстров, которые были с нами на корабле. Мы их просто напрочь перенесли в Параллель То есть, как бы, вот я не, я не понял идею игры, однако, однако, меня она так сильно затянуло, что я, ну, как бы, извините, не в силах преобладать над собой, пре преодолеть свою тягу к этой игре. Я понимаю, что эту игру уже все прошли, но не я. Я по-прежнему остался э, в безутешке, то есть я не, не не смотрел даже прохождение этой игры, поэтому именно сейчас начинаем. А это что? В прошлой части у нас была девочка в желтом кабинезоне. Именно поэтому я сегодня в желтой майке, думал, будет как немножко тематично. Так, пробил этот прыжок, тревел этот согнуться. А, ходьба, верно? Верно. Вот таким вот способом мы продвигаемся по первой локации. Достаточно а, крутая рисовка. Очень крутая. Очень крутая. Вот это... Я же мог перепрыгнуть, правильно? Здесь а, немножечко неудобно, потому что это все в каком-то, знаешь, 2 d режиме и тяжеловато ориентироваться по ходу но но мы же сделаем это мы справимся то есть у нас фактически все э, шансы пройти эту игру вот они перед нами пожалуйста заходим заходим а левая кнопка мыши это тянусь насколько а схватиться и vsd это тянуть э, присаживаемся на карточки и заходим вот в то самое где мы не были. Это что? Пещера, туннельчик. Это туннельчик. Это, туннель, это туннельчик. Так, здесь у нас есть башмачок. Башмачок, который можно взять. 100, бросить на пробел. А, здесь у нас висит пиньята. Новая мексиканская игрушка, которая наполнена конфетами наверняка. А, проверять я это не буду, конечно же. А, все. Левый кнопка мыши, чтобы схватиться. А, шифтец, чтобы бегать. Все, кайф. Шифт, это кайфок. То есть, если в игре можно бегать, значит, не можно, ну, как бы, хорошо проводить время, она не будет душной. Кто-то, я помню, медиум игру, да, которую мы играли, и в ней несовершенно нельзя было бегать, что навевало какую-то тоску. Я уверен, что это какая-то ловушка. Я ее обошел. Там была натянута нить. Мы сейчас скинем, сбросим с обрыва этот ящик. А что, что? А, вот. Теперь мы его можем перетянуть и, собственно говоря, на него взобраться. Да я же мастер, мастер решения головолом очек. У меня нет никаких головоломок, которые я бы не смог решить. В принципе, если они и существуют, эти головолом очки, тогда я в целом могу воспользоваться своим любимым google -ом. Google спасет, если что. Ага, пробираемся по к звездам, а удерживается шерсть, чтобы бежать. Я бегу. Я бегу, на меня катится бревно огромное. Скорее всего, она не достанет до меня, потому что я в целом начал сразу. Давайте подожди, Подожди, настройка. Общая громкость. Давай немножко потише сделаем, потому что там начнут все вот это вот болтыхать и все вот это вот, понял, да? И подтверждаем все начнет болтыхать, как бы придется орать, я это не люблю, как бы, ну, тип на фоне вот-вот, как бы, тихонечко, аккуратненько будет слышно все, и, как бы, вроде хорошо. Тем более, диалогов в игре никаких нет, но они напрочь отсутствуют. А... В связи с чем могу... Вот я... Не знаю теперь, что делать. Я вот ушел куда-то. Вряд ли я там могу что-то сделать. Давай посмотрим, давай проанализируем, что я могу сделать здесь. Здесь у меня есть корыта, которые мне не нужно. Угу. Ящик валяется. Камни. да-да-да-да, Интересно, тогда мне предстоит разобраться, куда мне стоит деться. Вот я так понял, что я могу взобраться вот куда-то вот сюда. Нет? Абсолютно нет, не могу. А -а -а, здесь у меня есть камень, который я в, я в целом могу взять. Камень, да? Нет, я даже камень не могу взять. Давай посмотрим еще раз. Я могу, скорее всего, по этому бревну... Вот оно, вот оно, вот она многоходовочка, вот они лазейки. Лазейки мы преодолеваем, в целом это неплохо. Неплохо, когда есть вот такого рода... Тебе никто не подскажет в этой игре, что нужно сделать. Как бы ты рассчитываешь исключительно сам на себя, на свои силы, на свой опыт. Здесь, отталкиваясь от своего опыта, мы сейчас спускаем вот, вот этот ящик. Они низковаты, мы его... Нет, все отлично, мы все сделали, он возвращается обратно, благополучно. мы перепрыгнули, перешли этот овраг. Здесь же, здесь же, даже не представляю, что мне нужно сделать, чтобы пройти этот обрыв. Перепрыгнуть я явно не смогу, и подсказок мне никаких не дают, я, за, зато я могу благополучно просто спрыгнуть в него, и тогда... И тогда хм. ну давай попробуем упасть с обрыва потому что ну игра такая знаешь атмосферная она может потребовать такого а подожди а нет не жди не жди перематывай дерьмо а, хорошо тогда что же мне нужно подожди здесь есть веревка по веревке я смог бы спуститься а все я понял я понял. Прыжок веры нужно было совершить. Там внизу есть стоит ящик, на котором мы бы приземлились и не получили никакого урона. Соответственно, мы можем проследовать дальше. Посмотрим, какие у нас тут головоломочки дальше нас ждут. Это, я так понимаю, новый герой какой-то, да? Новый мальчик, за которого мы уже сидим в каком-то лесу. Там был корабль, сейчас мы в каком-то лесу. Здесь ловушка, которая сработала. Или нет? Подожди, мне надо. Нужно... Нет, мне не нужно было этого делать. Мне нужно бросить туда ботинок, я уверен. А то и два ботинка. Не просто же так здесь ботиночки. Так, удерживайте, чтобы хватать предметы. Так, я закину один. Я закину второй, на всякий случай. Потому что, ну, как иначе-то, ну, ну, ну. В самом-то деле. Так, бросок. Отлично, хватило было достаточно одного ботинка. Э, с помощью которого мы спустили, собственно говоря, бревно. По бревну взбираемся. И вот мы уже на приятном... Глазу месте. Локация, которую мы совершаем сейчас, наши подвиги, э, самое, что ни на есть, чистейшая превосходная природа. Не превзойден... Так, аккуратно, аккуратно. Здесь есть палка. Скорее всего, палку я могу взять, да? Однако, зачем она мне? А... Понял. Я понял, я теперь все понял. Я, я учусь, я развиваюсь. Я развиваю в себе какие-то черты, которые во мне были закрыты. Давай сейчас пойдем вот так будем дубасить палкой. Проверять, так скажем. А все? Я с... Меня словила, Меня словила и отлично все позакрывалось. Я теперь знаю и вижу, где находятся все ловушки. Однако, все равно палочкой придется воспользоваться, потому что, извините, вот она. И что это, все? Я просто промазал. Так, все, отлично, все позакрывалось. Мы теперь э, можем допрыгнуть. Можем допрыгнуть. Отлично. Э, еще одну шушку берем. Забрасываем ее. Кто-то на нас ведет охоту. Почему мы в коробке? Почему наша голова в пакете? Почему? Что за маска? Что за маска? Так, вот мы... Перебегаем, прыгаем, хватаемся. Здесь у нас еще одна ловушка была на хвосте у нас, но мы ее преодолели. Итак, двигаемся дальше. Угу, да. Далеко двигаться собрал. Сань, Сань, давай-ка посерьезнее, давай-ка по... Ну, конечно, можно мотать, можно мотать. А, просто ловкость моя сегодня меня подводит. Исключительно потому, что... А... Отлично. Исключительно потому, что я еще не приноровился к управлению в этой игре. Вот эти вот 2D местности и бла-бла-бла. Здесь есть какие-то клеточки, какие-то... Как называются вот эти птичники? Птичники вот эти вот. Что это такое? Напомню. Птичники вот эти. Будочки для птиц, как собачьи, только птичьи. Птичницы. Это скворешники, Вот, это скворешники. Вот, скворешники. Если что, если ты, вдруг не знал познавательный контент, это скворешники. А как я говорил сразу? Птичники? Птичники, бай! Понимаешь? Купи птичник. Дверь закрыта абсолютно, мы ее не можем открыть, зато мы можем забраться по ящику в окно. Вот мы уже в каком-то домике. Перепрыгнули на стол, если это нужно было. Проняем бутылку, тут борщи опять варятся. В каждой игре, которую играю, варятся какие-то борщи. Открываем холодильник. В холодильнике нас что ждет? Вообще что-нибудь ждет? Или это, как всегда, для меня закрытый омот? Стоп. Помню, по, по холодильнику можно взобраться на самый верх, если... Но мне это никак вообще не... Это мне не нужно. Абсолютно не нужно. Сейчас мы толкнем дверь, откроем ее. И напомните... Напомните, что мы делаем в этой игре. Какие приключения нас ждут здесь... Нет, я еще не готов спуститься вниз, потому что первый этаж не изучен. Соответственно, ну нужно. Нужно изучить местность, которую тебе дают. Нужно удалить жажду, внимание, удалить интерес к игре. Здесь какие-то ботиночки, все какое-то беспонтово, без Ну. Дверь-то закрыта. Это же, очевидно, Сань. Ну, ты что толкаешь, что, блин, ну дверь-то закрыта, куда ты ж, блин, лезешь-то? Ну, по, -по, -по, -по, -по, по времени. Так, вторая часть этажа. Тоже с закрытой дверью наверняка, да? Конечно. Конечно, соответственно, изначально я выбрал правильное направление, правильный путь. Мои инстинкты меня не подводят, это естественно, потому что я уже как бы, ну, в этом мире при до боли. То есть я уже на таком автомате все это прохожу, а мои инстинкты ведут меня просто сами. Могу оторвать нож. Нет, ручку ножа оторвали, но мне это не пригодилось. Здесь есть, кстати, обветшалая дверь и есть мальчик какой-то. Открыть я ее не могу, но мальчик играет Интересно, подожди, а если я клубни... клубок Ниток возьму и, например, брошу И, например, промажу Так, нет, не получается Я как бы, ну, типа, слишком в себя поверил Давай сходим вот сюда В открытую дверь, наверняка здесь есть Что-нибудь, чем можно было бы развалить я вижу топор Соответственно, топором мы, скорее всего, и можем Это сделать, сейчас по полочкам Заберемся Подожди, не взбирайся, а что? Хай! Да хай, хай, я пытаюсь к тебе проникнуть, мой дорогой друг. А, может быть здесь? А, ну вот, в принципе то, что мне нужно было сделать изначально, а не прыгать по полкам, как ишакур. Давай, ишак-шакур. Отправляемся через порог, вот мы в главной комнате, где-то здесь кто-то, наверное, прял какие-то нитки, это шелковые нити, да, по их кто-то прял, либо кто-то что-то шил, да, понятно же, О, о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. Мы, малыша... мы малыша испугали, но я боюсь, я рассчитываю, вернее, я рассчитываю на то, что маш... нашему мальчику не придется никого, никого бояться, вот, это я, друг, мой дорогой друг, всего лишь я. Йобогейм пришел спасти тебя, и ты в своем олицетворении чистоты и безупречности готов пойти со мной дальше в приключения, мой друг. И все. Вот так вот он просто избукался и убежал. Какой же трус. Какой же трусишка. Вот есть свеча, кстати. Есть свеча. Здесь полка, полка. Много он здесь просидел, кстати. Выбросили игрушку и отправимся за малым. Малый, короче, бежит... Малый ведет нас по лестнице вверх. Пойдем за ним, потому что здесь мы изучили абсолютно все локации. Может быть, он откроет какую-нибудь закрытую дверь, и мы впоследствии... Вследствие чего мы попадем в новую комнату. Итак, давай пройдем за тобой, мой дорогой друг. Иди сюда, мальчик. Мальчик, иди сюда. Иди сюда. Эм, извините. Они... Они... Это... Это просто игрушки, получается. На-ка, похавай, а, покушай пирожка, друг. Вот ты выглядишь голодным. И ты. Всем по пирогу. Для тебя особое... При... О, особое блюдо. Все, мы запрыгнули. А, хватит издеваться над куклами. Как бы не хотелось, но пора проследовать за малым. Малый ведет нас куда-то. А, малый открыл чердак, да? Малыш, не бойся, давай... Оу, oh, знаешь эту песню? Если знаешь эту песню, ставь лайк. Если знаешь эту песню, продолжи ее в комментарии. И че? Вот он меня зовет. Вот он, он подозрительно себе... А, подожди, нет. Он предлагает нам что-то совершить вместе. Прыжок веры. Отлично. Мы открыли кладовку. С кладовки выпал башмачок. А... Кто-то... Кто-то... Кто-то... Сто процентов. Я слышал шаги. Значит, мы в этом доме не одни. Пойдем наверх тогда. и Исследуем чердачок. Чердак в нашем доме. Здесь есть... А... а, он сейчас поможет мне толкать чемодан. Идеально. Вот мы и нашли кореши. В этой игре, то есть, нам по факту можно играть а... еще одним перс... А, посмотри. Так, нужно найти рычаг какой-то, да, здесь... Нужно найти рычаг, который нужно вставить. Оу. Где же его можно найти? Подожди, мы еще не исследовали вторую... Подожди. а сейчас мы не можем перепрыгнуть уже. Я все понял. Я все понял. Давай вот так. Вот, я могу... Нет, не сюда. Дорогой мой друг. Шел уже пятый час, как я пытался запрыгнуть на... Хрен пойми, что? Главное, вот он вверх тянется. А, подожди, иди сюда. Помоги. Да, да, да, вот именно. на левую кнопку мыши. Отлично. А, что же здесь? А, здесь я могу согнуться, пройти под стеллажом. Под стеллажом пройти. А здесь есть ручка, как раз таки. Дом, кукольный домик. Что за кукольный домик? Ручку я забираю. Отдай! Отдай! Отдай, моя. Отдай ручку. Так, расслабляет лапку. Оу! Нет, напряженка растет. Тут что-то явно не. Это реально кукла. Она набита. Я все видел, да? Вот эту вот машинку для ште Это реальная кукла, набитая. Чё за дерьмо? А почему так? Чё это за дерьмо? Кто это делает? делать, признавать такую грязь, такую непотребство, а? Это богу неугодные вещи, вещами богу неугодными занимаетесь. фу, блин. Ладно, мы посмотрим дальше. Вот мы скинули этот рычаг, сейчас малой возьмет его и вставит, собственно говоря, в механизм, дабы нам спустить ключ. Сейчас мы ключ спускаем. Так, подожди, что то А, вот, он меня должен поднять, да, скорее всего? Да. Ага. Я хватаюсь за ключ и падаю. Отлично. Все, я взял ключ. А теперь что-то магическое произошло. Мы спрятали ключ. Мальчик нам, по-моему, сейчас должен э, помочь. Он должен подсадить нас. Идем. Ну. Давай сюда. Иди сюда. Не понял, мы сейчас какую-то игру играем? Что за дерьмо? Че за дерьмо-то? Че за дерьмо? Да ты шо, можно было просто отодвинуть шуфлятку. Вот! Есть. О, грибок! Грибочек, иди сюда. Ах, ты маленький мой. Пойдем словим его. Давай. Давай, подсади меня. Подсади, он хороший. Я помню в прошлой игре грибки. А куда он побежал? Не, мне, я сейчас я огорчен. Я сейчас огорчен. Меня забайтили на говно на какое-то. Мне этот грибок, в принципе, в целом не нужен был. А я, я, я, а я за ним пошел, как всегда. Ведусь на всякое, ну, как бы неинтересное. Так, ладно. Продолжаем. Продолжаем. Смотрим. как бы Перебираемся вслед за мальчиком. Здесь спрыгиваем на чемодан и. Э, здесь нам нужно спуститься, да, по-моему? Вот туда. Я упал. Я упал. Я упал, блин. Здесь есть замок, в котором мы вставляем тот самый ключ и, собственно говоря, что-то. Что-то. Собственно говоря, мы начинаем э, побег из этого дурацкого дома. Мы пр продолжаем побег в сарае, откуда ведут какие-то большие следы. Соответственно, это какой-то мужлан огромный. Охотник. Так, мы, наверное, вдвоем с тобой должны толкать вот этот ящик, на который мы взберемся впоследствии и зайдем вот в это окно все это максимально точка, точка достигнута э, Расстояние хватит чтобы перепрыгнуть и здесь мы видим шкурятню шкурятню и того самого охотника который что-то делает непотребство непотребствами какими-то опять занимается но мы вдвоем нельзя об этом заб... забывать тяжело сейчас будет, если мы начнем шуметь. Надо очень. О, это собачья, собачья штука. Собачью штуку мы открыли, выбежали. Все, теперь надо бежать, потому что он нас а, услышал, идет проверять. У него сквалькста, прикинь, блин! Как, как так? Так, все, я бегу. А почему так? Почему ты меня вот, в меня ты попал, а в него нет? Ну, справедливо, не думаю. Так. Я понял он не успевает надо спрятаться я же спрятался за ящик why why you doing betch так все я бегу бегу по левой стороне вот мальчик спрятался а я нет очевидно же да а, бегу снова за ящик прячусь бегу здесь есть о камень а, есть какой-то враг мы бежим дальше он меня отстрелил, надо было спрятаться там. Я уверен в этом, надо было... нужно было спрятаться там. Давай попробуем снова пробежать, у нас это в этот раз не получится, я отвечаю. Отвечаю. Да, он меня в полете просто выше прикинь, прикинь, он меня в полете зашиб. Ну насмерть, ну насмерть, ну гадина. Так, попадание. А вот сейчас ты не попал в меня. Как ты мог попасть и в дерево, и в ящик? Несправедливая игра. Так, я прячусь за забором. Прячусь здесь. Стреляй. Хорошо. А, здесь прячусь за ящиком. Отлично. Дальше бежим. Навер... Наверное, это нужно делать все-таки вот так. А не, а не то, как я это пытался сделать в первый раз. А, здесь а враг. Все, мы спрятались, мы спрятались, нас не найти, надо присесть. Надо присесть, очень стрёмный чувак на самом деле, типа вот эти вот мешки на голове, вот эти фонари, вот эти вот стволы. и вот это вот без козырочка. Почему у него дырка в этом мешке? Причем одна. М? Нет? Не странно, не вызывает вопросов. А куда ты пошел, малый? Наши сейчас найдут, да? Нет, нет, нас не найдут, потому что я супер, мега, вау, какой. Напомни, как называется вот это вот дерьмо, когда.. А, стелс Чтобы взяться за руки Удерживайте Хорошо, я взялся А почему? Как? Давай! Ну, уже нельзя, очевидно, да? Взяться за руки Что-то сейчас будет Очевидно, что-то сейчас О, здесь птица, которую нам нельзя Побеспокоить Так, в траве нас не видно, мы до добо... боли маленькие. Это замечательно. Нет ни единого существа, которое было бы меньше на нас. Птица сыграла нам на руку, она улетела, и нашему маньяку показалось, что это была всего лишь птица. Сейчас же мы можем пробежать на спидране. Оп, кайф. Меня убили просто в яме. Ты понимаешь, что не нужно... Не нужно торопиться, Сань. Ты дурак. Да, да, да. Да, ты увидел птицу, и я снова пробегаю. Да, да, да, да, да, да бич. Нужно на все это делать, на стелсе. А я вечно пытаюсь наперед событий побежать, чтобы меня не хватили, короче. Ну, это понятно. Да, много таких людей я повстречал, повидал. Он пошел куда-то не в ту... Или в ту сторону, посмотри, где он. Нашел, нет? Надеюсь, ты нас не нашел. А, да, фонарем ты сейчас ни сюда не наведешь же, правильно? Мы аккуратненько спускаемся. Мелкий, спрыгивай. Есть пробитие. Сейчас он еще рукой сюда залезет, если... Ну, все, нет. Мы, мы уходим. Мы уходим, нам больше здесь ничего не нужно. Нам не потребуется здесь ничего абсолютно. зато мы... С моим крешком сбежали из какого-то, ну, дома, лачуги какой-то, ну, дерьмовый. И лиц не видно ни у одного, ни у второго. Один по поклад и челкарь, а второй, получается, в пакете. А, пакетированный Little Nightmare. Ну, можно пройти уже, нет? Все, давайте сквозь коренье пробираемся снова и выбегаем на тропу. А, пожалуйста, скажите мне, что мы уже все сделали. Все плохое с нами закончилось. Вот тут какая-то штука есть, на которую нужно... О, за которую нужно тянуть. Прикол, я сейчас его спасу, а сам останусь в говне погибать. Давай ты уже прыгай там, эта какашка. И? А вот мне что нужно сделать? Мне что нужно сделать? Мне также нужно и держать ее, чтобы он что-то там сделал или чего? Нет, очевидно, нет. Кью, чтобы позвать. А, во! И прыжок! Схватились. На левую кнопку мыши вовремя нажал, и благодаря этому я схватил его за руку. И он меня спас. Все, а теперь мы умеем э, коммуницировать с моим человечком этим маленьким. Так, там есть грибочек, который я определенно спасу. Это мой кореш. Грибы, это все грибы, пацаны. Это все грибы, грибы, грибы спасут мир. Отлично. Отлично. Сейчас узел развяжем, нет? А что нам нужно сделать? Со всем этим, нет? Никто не подскажет. Я упал. Я нахер упал. А подожди, а может быть мы можем позвать нашего Геркулеса, который тоже заберется к нам на ящик. И мы с этим ящиком упадем вниз. И, собственно говоря, если это грибок, то мы его спасем. Так, давай. Сейчас позвать. Эй! Hey. Эй! Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Абсолютно ничего не происходит, никакого воздействия. Так. Может быть... О, так, вот это отлично, кста. Смотри, мы подобрали э, шляпу. Мы взяли шляпу, которая у нас была. Это что, это оно? Нет. Надевать собранные головные уборы в меню паузы. В меню паузы мы можем надеть головные уборы, сорванные... О, собранные. Че? Типа, здесь есть э, какой-то кастомный шмот. А, хорош. Спалил. Спалил контору нашу Блин, нет. Опа, а теперь я Теперь моя очередь забираться наверх Ты же не, не, не посмеешь сюда попасть Мы за телевизором спрятались сейчас За телеком ты нас точно не, не попадешь Опа, и я уже здесь Я бегу к корешку своему Хорош, я нажал, я увидел, как он тянет руку И нажал вы кнопку мыши Я успел схватиться Мог не успеть и упасть, как бы, ну, понимаешь Так, бежим Опа, здорово, ляжопа так, все, мы, перебр... мы перебрались, выбрались с этого дома, и он же нас... Отпускай. Давай, прыгай. Подожди, давай вот сюда спрячемся. Якобы мы ушли, и ты нас не найдешь. Шикарно. Вот это стечение обстоятельств, которые ты не предугадал. Бег босс. Де? Так, еще. И, и что нам нужно делать? Как бы в тот момент, когда он отвернется, нам нужно будет по стелсу попытаться... Пройти. Это нырнуть. Пойдем, малой, попробуем. Пройти этот болот. А -а -а Что? А здесь нам сюда нужно или нет? Да. Да-да-да. Да-да-да. Выбрались. А -а -а, Идет значок сохранения. Мы мы, сохрани мы сохранились, добрались до куда то -о, -о, О, подожди, нет. Ты пока перезарядись, а мы за пенечек спрячемся, окей? Оки-доки. Спрятались. Я такой мастак на прятке. Ты ты шо? Это моя удача. Я и она. Как огонь и вода. Так, смотрим. Сейчас он должен убрать лампу. Я нырнул. Он меня не видит. Отлично. <свы> Все, теперь пенечек нас защитит же, правильно? А можно спрятаться за камнем? Вот он по мосту уже бежит к нам. Так, мы сейчас должны вот этот вот а, пенечек прокинуть, да, кстати, вдвоем? Нет, один я справлюсь, нет? Или вдвоем нам надо? Ах ты, окаянный, Че, сколько тебя ждать-то, блин, а? Сколько тебя ждать-то, блин, ну мальчик да? а? а теперь, теперь мы сможем пройти за этим бревном. А, почему он не может в воду забраться? Здесь какие-то пузыри. Так, я спрятался. Он меня не видит. Я спрятался, этот чур чурбан меня не бачит. Да? Так, отлично. Вот теперь он убачил меня, я аж запнемся. Нет, не увидел. Шок. Давай забираемся на вот эту поляну, ясную поляну. А, здесь сбираемся по деревяшкам, на самый верх. Птиц пугаем и забираемся. И вот мы уже. Где мы? Подскажи, где мы? А, вот мы. Оу, Снова прячемся в траве. А, здесь трава уже невысока, кста Но мы аккуратненько, чтобы ворон не спугнулись Мы их спугнули, кста Да, он меня отстрелил снова Он меня просто, он меня снова отстрелил А все почему? Потому что гребные вороны Нам нужно как бы не стелсить, а реально пробежать Пробежать, прятаться за ящик Ящик Так, вот они у них здесь Оп Хорошо Перезарядка, друг, давай Не торопись Отлично. Раз разбомбил. Разбомбил ящик еще один. Но здесь уже дверь. Мы сбираемся снова в какое-то здание. Закрываем дверь. Срочно закрываем дверь. Мальчик, прячемся. На защелку. Щеколду там... Кто придумал такой высокий там стоял? Я взял ствол. Кайф. А мы сейчас вдвоем со ствола стрелять будем или как? Мне остается только нажать на курочек. О, смотри. Взаимодействие пошло. Да ну не, Да ну не, в Литл Найт так не зря было Это что за поворот Истечения сюжета, ты че гонишь? Вась, ты куда погнал? Все, нас глушануло Нехерово как бы, но вроде отцепился От нас этот баклажан Давай, кот в мешке, так скажем Мешочница а здесь Что, просто река? Давай на двери, как на плоту С тобой качнемся Сейчас мы его столкнем Давай вместе. Вместе на раз-два. Раз-два. Mm -hmm. Все, мы взобрались на плот, и мы отправляемся в наше путешествие или на спасение. Я, не, правда, не понимаю, куда мы вообще плывем и где мы были. предыстории никакой игры нет, но сюжет захватывает. То есть, эти все головоломочки, которые нужно миллион раз решить, чтобы пройти игру. Это, ну, как бы, да-да, больно, как бы, круто. Вот, мы отправились, мы уже летаем куда-то далекие дали, туман сгущается, и мы на своем мини-плоту... Продолжаем плыть. Я ручки шкряпаю по воде. В попытках ускорить наш плод. Но попытка не обвенчалась успехом. Если что, если как, то тогда я не мудак. Управление отсутствует, это кат-сцена. На кат-сцене смотрим, изучаем, что нас ждет. Куда мы плывем. Какова будет моя профессия в этой игре. Может быть я плотник, может быть механик, может быть я разбойник. И... Люблю взламывать замочки. Давай узнаем. Тут есть телевизор какой-то интересный. И еще один телевизор. Что же это? Я вижу вдали какой-то маяк. Маньяк. Маяк. Маяк в тумане. Шикарный пейзаж. Не слишком ли долго мы плывем? Ну, давай, давай, давай, давай. Может быть, не слишком долго мы плывем, как бы. Сейчас и изучим. та да, да да да да да да да Что это? И куда мы плывем? И что это? И вот куда мы плывем? Ну вот и что это? И куда же мы плывем? И куда же мы плывем? А, вот сейчас, наверное, будет не... О, да. Здоровенный город. городишка городок. Эх, Самар Городок. Обспокойно я! Да. Они беспокоят меня! Обспокойно я! Обспокойно меня! Обспокойно меня! Обспокойте меня! Так, что-то я увлекся, да? Куда же? Куда же мы едем-то? Расскажи, мой дорогой, мой друг. Добежи меня до да, да. Перебрались на другой берег, совершенно новый локация. Здесь какой-то город из чудесного леса. Мы выбрались в какой-то город, который разваливается прямо на ходу. Прямо на ходу разваливается этот самый город. И вот этот вот чудесный пляжик, на котором мы сейчас находимся, вот там есть еще какая-то э, фигура, персонаж, персона. А, интересно кто же это а это какая это какой-то бан это лаги лаги это какие-то лаги мы находимся на новой локации и думаю достаточно для этого выпуска всем огромное спасибо за просмотр дорогие друзья вы были на канале оба game ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока in my heart phase of fire.